Там бицепс напряги, кулак сожми. Кулак сожми. Ты вот не столько резко проби меня, а сколько сильно. Даже Вот туда, чтобы пошло. Ты чуть-чуть раз руку расслабляешь, лоб чуть отходит. Начинает у тебя рассосывает, раскрывает тебя. Попробуй. Да, да, да, да. Справа. Во! Есть другое? Меня чуть не подорвало. Напряги кулак, сожми кулак, понимаешь? Вот бицепс напряги, вот все, вот это у тебя закрепощено, плечо расслаблено. Но он все равно пойдет туда на автомате уже. Хорошо? Попробуй. Справа. Справа. Во, еще раз. Сжать. Сжать кулак. Напряги бицепс, то есть закрепости как бы руку, а плечо расслаблено. Ну туда оп, воткнуть. Во. Лево то же самое. Нет. Нет. Ты раз сюда, видишь? Рука ушла. К себе, напряги, напряги руки, напряги бицепс, чтобы они к тебе будут тогда. Во-во-во-во-во. Да-да-да-да-да-да-да. Во! Есть по-другому? Сжатый кулак, напряженная рука. Смотри, ударь, я твои ощущение, сейчас я ударю тебя, хочешь? Да. Я все равно разогнул. мне неудобно в лапе, мне киз гнется. Не надо. Без лап руку поломаю. Видишь движение? То есть вся масса туда идет. Вот она, аж вот туда, вот направление. Видишь, локоть стал. Я не вкручиваю сейчас, но я напряг бисит. Сжатый кулак. Плечи у меня же вот туда. Сильно. Ломающий удары. Никакого вот этого, чтобы движения не было. На справа еще раз закрепи. Во! Во! Во-во. Все, хватит тренера длиться. Почувствовал? Да, вот проходит. Молодец. Давай, дорогой.